Что ты делаешь сейчас? Едешь на работу, собираешь детей в школу? Или просто сидишь у компьютера? Или слушаешь плеер? Что ты делаешь сейчас? Как устроена твоя жизнь? Чем наполнена твоя жизнь? Что в ней есть, а чего в ней нет? Что есть в твоей жизни такого, что ты пожелаешь пережить и прожить любому из своих друзей? А что есть в твоей жизни такого, чем ты сам недоволен? И что ты делаешь со всем этим? Позволяешь ли ты себе гордиться и хвастаться? Не для того, чтобы показаться круче, чем кто-то другой, а для того, чтобы поделиться радостью и вдохновить. И вообще, кто те люди, кого ты вдохновляешь? Вдохновляешь настолько, что для этих людей именно ты. Это одно из оснований. Быть счастливым. Может быть, ты мог бы написать список, под названием «То, чем я горжусь» И еще один список те, кого я вдохновляю» Ну или, скажем, подумать об этом Ведь ты же очень на многое способен Ты почти на все способен А что ты делаешь со всем тем, что происходит в твоей жизни не самым лучшим образом? Что из этого можно просто принять как факт и перестать париться? Ну, скажем, внешность твоя, ну, не вполне соответствует картинке в телевизоре Или у твоей мамы, как ты привык думать, характер аварийного ядерного реактора Или премьер твоей страны ведет себя так, как будто ему плевать на то, что происходит у тебя на кухне Можно просто махнуть рукой на все это и сказать «Да и ладно, разве это заморочки?» С этим вполне можно жить, да еще и радоваться. Радоваться. А когда порадуешься, ты, может быть, даже и повлияешь на это. Может, купишь себе новую рубашку. Или пойдешь в спортзал, чтобы на твою задницу налезли старые любимые кожаные штаны. Или выучишь этот чертов английский, который, гад такой, сам никак не хочет учиться. Или сводишь своих детей в цирк и возьмешь с собой свою маму. Или позвонишь кому-то, кто общается с премьер-министром И просто попросишь передать тому парню что-то важное Ведь ты же очень на многое способен Ты почти на все способен А что ты делаешь с тем, что тебя никак не устраивает? Но никак не устраивает Что у тебя в этом списке? И как давно ты писал такой список? Или просто перечислял все это самому себе? Не с тем, чтобы пожаловаться а с тем, чтобы именно изменить это. И что ты делаешь со своими возможностями? Ты хочешь чего-то другого, ты намереваешься, ты строишь планы. А может быть, хватит быть теоретиком? Может, хватит уже хотеть намереваться и планировать? Полвека назад Джон Леннон сказал, жизнь — это то, что происходит с нами, пока мы строим планы. Прими решение. Прими Самое важное и самое сильное решение. Решение быть счастливым и успешным прямо сейчас. Ведь ты же очень на многое способен. Ты почти на все способен. Вот что ты делаешь сейчас? Пританцовываешь в такт этой музыке? Или с хмурым лицом слушаешь скрипучий голос какого-то умника и даже думаешь, что сам ты умник наверняка неудачник? Или ты мысленно критикуешь этот текст, потому что тебе есть о чем поспорить с автором? Да, давай поспорим. Но в другой раз. Не сейчас и не в этой жизни. В этой жизни у тебя куча важных дел. И я знаю, что ты счастливчик. Да, именно так. Примерно за 9 месяцев до своего рождения ты вышел первым в конкурсе. Среди 300 тысяч претендентов ты невероятно удачливый человек. Да, прими решение, что ты счастлив и успешен сегодня, здесь и сейчас, и, возможно, сразу после этого. Ты не просто напишешь себе список целей на неделю, на день, на ближайшие 10 лет, возможно, даже ты начнешь все это воплощать. Потому что счастливчики – это те самые люди, кого прет, прет от этой жизни. Так прет! Счастливчики действуют с легкостью Счастливчики знают, что фундамент любых отношений Это забота, внимательность и щедрость Не забота кого-то обо мне, а моя забота Забота о тех, кто рядом Ведь ты же очень на многое способен Ты почти на все способен, почти на все Ты не способен жить вечно Ты умрешь, не скоро или скоро и я даже не говорю о том количестве лет, которое ты проживешь. То, что было 30 лет назад, я вспоминаю так, как будто это было на прошлой неделе. Времени не ждет. Да, мы все умрем, а сегодня мы живы. Слышишь, ты жив. Эй, отзовись, расправь плечи, улыбнись, подойди к зеркалу и подвигни самому себе. И пусть этот день. Будет у тебя очень, очень удачный. Это от тебя зависит, каким будет этот твой сегодняшний день. Ведь ты же очень на многое способен. Ты почти на все способен.